Здравствуйте всем. Меня зовут Косенко Георгий. Я являюсь начальником производства и руководителем проектов Мастерской монументального искусства 33 плюс 1 Владивосток. Это Александр Бойко, он наш исполнительный директор. Вот. Не так давно мы приехали в Стальятти, где нас пригласили сделать, сделать арт-проект и раскачать город. В плане монументального искусства пабликарта мы достигли в этой сфере определенных успехов. Вот приехали в Москву после Тольятти, пообщались здесь с Мэтрами пабликарта, Пашей 183 м с Кириллом Кто, Саней из флакона. Вот, и выяснилось, что Владивосток в, этом, в этой сфере впереди планеты всей как бы это ни скромно не звучало. Вот. И мы бы хотели рассказать о том, как наша организация, из чего она выросла, и чего мы добились, показать какие-то картинки нашей работы и рассказать, как этого можно добиться где угодно. В нашей мастерской на самом деле более ну, уже около 10 лет мы сейчас вошли довольно-таки активную фазу. И считаем, что добиться того, чего мы хотим, поставленных целей, мы сможем только, наверное, года через три. В общем, во Владивостоке, после Советского Союза, вот до недавних пор, вот года четыре назад мы только начали работу во Владивостоке, не было никакого монументального искусства нового. Союз художников уже давно прокис. Вот. И мы, мы захотели сделать наш, наш родной город И в этом плане. Очень хороший. Это, это вот первая работа, сейчас я покажу. Она называлась первая ласточка. Такой первой стадии у нас был создать в городе прецедент вообще такого нового пабликарта, чтобы раскачать художников местных, показать властям, что можно сделать в городской среде. Вот. Эта работа называлась первая ласточка. Она такая, как символ, символ чего-то нового. Для ее выполнения. Мы нашли спонсора, вот, сделали эту работу в ноль. Это еще не был бизнес, но нам нужен был прецедент. Это вот такие у нас были некие эскизы. Это крыша одного из домов с видовой, с видовой площадки города. Город расположен у нас на сопках, вот, и очень хорошо видно крыши. То есть даже с небольшого дома где-то на горе можно видеть крышу очень большого дома. Вот. И такая была удачная крыша выбрана. Мы делали эскизы, вот эскиз ласточки. Вот, И вот работа сама началась. Мы собрали несколько, несколько художников, которые заинтересовались реализацией этого проекта, которые, собственно говоря, помогали выполнить эту работу. Началась работа. Сейчас происходит монетка. Вот у нас такие траворядные костюмы были. Привлекли прессу, чтобы осветить, осветить это первое событие. собственно говоря уже готовая работа следовой вот так это выглядит вот открыто я возьму слово на себя. У нас в центре города есть кинотеатр «Океан». Это самый большой кинотеатр во Владивостоке. Рядом с ним вот такие исторические фасады, поросшие плющом. Вот здесь видна была реклама. Во время подготовки к саммиту АТС стала администрацией вести активная борьба с неуместной рекламой. И мы нашли такой объект, такой знаковый для города, и сделали на нем художественную работу. Сейчас, ну, немного буду отступать именно, а, конкретных объектов, сейчас рядом а, с этой работой сделали, сделал художник канадский, Карлита, а, не помню, к сожалению, как его полностью зовут, а, сделал свою работу, и теперь а, в этой местности уже две возрастания работы, а, на площади, так скажем, ну, вот в окрестностях. Вот а, за углом глядовый дом, который сделал да, Карлита, и вот наш кит... А, который держит город, вот он так вот красиво порос плющом. А, на сегодняшней этой работе уже, по-моему, года три или четыре даже, и она не выцвела, чуть-чуть потеряла оттенок, у нас очень яркое солнце, потому что а, и любая краска в любом случае теряет, а, ну, колер а, выгорает. Вот, сейчас эта работа смотрится так, как будто она там была всегда, а, и как будто без нее вообще это место представить невозможно. У нас проходит кинофестиваль, наш Владивостокский э, стран -сихо -сихо региона и постоянно фотографируется рядом с этим объектом, воспринимает вот этот чтобы показал, как было до, ну, напомнить, как выглядело здание. Вот так оно выглядело и как оно выглядит сейчас. Так оно выглядит сейчас. Вот. Есть вот такой магазин, небольшой торговый центр, в котором сосредоточены магазины детские, называется «Счастливое детство». И они одни из первых поняли, что из своих просто открашенных стен можно создать этот объект, причем вложиться ну, довольно небольшую сумму. Мы разработали эскизы ну, то есть, э и нарисовали общую работу. Классическая желтая колодная лодка, классическая лукашка. вот. А сейчас этот фасад, то есть его не завешивают рекламы, а на нем не рисуют графики, как было раньше, на нем находится вот такая работа. Это детальки, Емкие. ну, Довольно декоративная работа, то есть искусства у нее такого нет, это просто оформление. Заказы стали появляться, вот, собственно говоря, после «Ласточки», после вот этих первых прецедентов. Менеджерская группа нашей компании, так сказать, была немногочисленна, состояла из одного человека, который, собственно говоря, искал эти заказы. Предлагаю И... показать «Обитателей миллион». Интересный проект. Я бы начну рассказывать, в центре Владивостока существует в самом центре кирпичный район из двух-трехэтажных зданий, которые сейчас в основном отданы под офисы, но во многих из них еще живут люди. Этот, эта территория называется «Миллионка». Во Владивостоке всегда было много иностранцев, и, причем и азиатских, и европейских. То есть Владивосток весь строился на деньги американцев и европейцев. Это были первые купцы, которые к нам приезжали, и они им давали большие налоговые преференции, они развивали город, строили дома, строили торговые дома, везли зарубежные товары, которые пользуются большой популярностью. Но были альтернативные иностранцы, в данном случае китайцы. В конце 19 века они жили Построили себе этот квартал. Там невозможно было пройти. Все были казино, злачные дома, бордели, обменные куринги. Вот. Там неизвестно, сколько было нечистых ангел. Никто не знал. Полиция туда боялась входить. Другие, так скажем, члены других национальностей тоже туда не входили в этот район, хотя он возле центра ну, в центре города, в сегодняшнем центре находится. Вот. И смогли разогнать эти притоны только в 30-х годах, когда начались репрессии, и оттуда вывезли, ну, начали расстреливать просто на месте, и оттуда вывезли несколько пароходов, там, тысячи тысячи китайцев были, которые, естественно, не хотели убежать. Вот. Мы сделали такой проект несколько лет назад в технике с графита то есть сначала наносится вот вы видите сетка потом она на нее наносится толстый слой серого цемента ну, примерно 4 сантиметра равняется сверху серого цемента наносится белый цемент и в белом цементе уже собственно до основания серого прорезается рисунок. и мы сделали в персонажей, которые э, были как-то связаны с теми временами. У нас был период японской интервенции в городе, у нас проходили парады американских войск в начале 20 века, белочеки у нас были, то есть у нас было все. И э, был такой господин Хаскил, э, американский гражданин, он был фотограф, и он отснял практически каждый квадратный метр Владивостока в начале 20 века. Собственно, по его фотографиям мы знаем Владивосток. Вот одна из таких работ – это художник, потому что после 30-х годов эти здания, и, наверное, до перестроечного времени, облюбовали художники, и ну, у них там были мастерские. Вот. Мы изобразили такого художника, который несет свой мольберт дальше. Это китайец водонос тоже сделано с фотографии. То есть там фотографии называются типы Владивостока, там люди разных национальностей, разных профессий. Причем попадаются очень удивительные. Э, существуют фотографии. У нас есть э, это, значит, китаец, у него две сабли в руках, э, он шпагоглотатель, очень э, подтянутый, ну фактически Брюсли э, из фильма он позирует перед камерой очень интересный персонаж. Неизвестно, как сложилась его судьба. Вот. Ну, может, возможно, какой-нибудь шауминский монарх стал или был. Вот. Это китайский водонос. Суть его в том, что богатые люди жили на сопках, селились как бы подальше от моря, а на сопках не было воды, потому что грунт скальный, тогда не могли пробить воду зачастую. И существовал целый бизнес, когда китайцы носили воду в ведрах вверх на сопке с миллионки. Ну, да, рядом с этим местом, кстати, находится старый колодец. Это вот как раз в таких кварталах подворотной находится старый колодец, из которого и черпали китайцы, и продавали. То есть это у нас, мы сделали комплекс в центре города из нескольких рельефов, я не помню, по-моему, семь или восемь разных, разных людей. Это, собственно, Хаскел. Это его автопортрет. Приезжали его родственники э, из США, которые вот, собственно, стали предоставлять фотографии фотографии наследие своего предка. А, Самое удивительное, что фотографии все это время лежали на чердаке. И в, буквально, там, в конце ну, 90-х, 80-х годах э, нашел раму, по-моему, краску и собственно вернул их в Владивосток. Сейчас их знает любой школьник, эти фотографии очень много, все очень интересны. Есть, есть жесткие очень фотографии э, с, с кучей трупов на улице, э, казнями. Есть фотографии, когда э, японский легион марширует в центре Владивостока. Есть фотографии расстрелянного вокзала. Это э, король Миллионки. То есть и не Существует легенда, что в Миллионке был король. Естественно, он здесь на работе. Он сидит на субыке который этот сундук, ну, не просто сундук есть версия, что золото Кладчика было спрятано именно в миллион то есть, я думаю, в каждом городе есть легенда о том, что у них золото Кладчика спрятано ну, в нашем случае оно было вот здесь ну такой фотографии, конечно, нет очень интересно одевались корейцы и японцы, начала 20 века очень много рассказать абсолютно европейский век, то есть европейская шляпа с короткими полями, шарфик как намотан, как сейчас модно носить, пиджак либо пальто, а, а снизу видно какой то кимоно деревянные ботинки или сандали. Очень своеобразно они выглядели, с тонкими трубочками ходили, курили. Вот это рельеф поэту. Ну, в продолжение темы художников на данной территории значит у этого рельефа интересная судьба потому что рядом на стене то есть этот проект продолжился был продолжен народом здесь это ранние фотографии которые выполнены, а потом один из городских ну так скажем сумасшедших написал огромный текст на этой стене очень ровным шрифтом о том, что он управляет погодой и о том, что ему требуется некоторая финансовая помощь, чтобы Владивосток избавился навсегда от э, климатических каких-то недоразумений, тайфунов и так далее. Да, ну, сумма ну, была 600 рублей. Да, просил 600 рублей, но 300 рублей вперед обязательно было условие у него. Его надписи были там до этого года, то есть два или три года. Никто на них не покусился. Ни один графичик, никто. Вот, вот так люди ходят, смотрят. Чем уже зачастую не замечают. То есть, а, все это органично делилось а, ну, в вот, стерьер. А? Да, это и... все первые работы. Здесь спонсором была коммерческая организация, которая, собственно говоря, предоставила цемент. То есть, работа выполнена в ноль. для такой арт-проект. Только на материалы. Материалы предоставили, мы сделали. Это японский городовой тоже с фотографией. Такие были японцы. Храняли город. Японское посольство было очень сильное. Вот фотография человека похожа на другого человека. Понимаете, от кого? Рядом с ним женщина, Неизвестно, то ли эти женщины приехали. Вместе с чешским регионом это жены, то ли это местные жительницы. А тогда это в истории описано у нас местные жительницы боялись советской власти, боялись ну, всех войн и, так скажем, становились содержанками иностранцев, зачастую уезжали, иногда просто были любовницами. По этой фотографии мы сделали работу. Тоже, Назвали ее Наташа и Тервин. почему-то всем э, кажется, что эту девушку зовут Наташа. Вот э, это тоже очень старая работа на посаде здания. Мы нарисовали вот такой летучий гавань, сигнализирующий Владивосток. Счастливый. У нас есть парусные судна, э, надежда и. И палада, они принадлежат э, университетам. Э, большие парусные судна, которые э, каждый год, то есть у них, они, по-моему, трех матч или четырех, они каждый год э, ходят в кругосветное плавание. Э, одно черного цвета судно, другое белого. Да. Здесь спонсором управляющей компании Вот так нарисовали двое людей примерно за неделю ну потому что там леса невозможно было поставить работа хорошо смотрится до сих пор не нуждается ни в какой подкраске или реставрации потому что нас просто очень часто заказчики спрашивают а сколько ну не смоет ли к концу года краска вот. и мы им отвечаем что это вот. Точно такая же покраска, только очень красивая, как и обычной, хорошей краской. Эта работа называется трамвай, мы ее делали в прошлом году. Там с 300 квадратных метров, 74 разных персонажа, то есть даже все тени, там дальше будут рисованы по-разному. Сделали ее за 5 дней и четверо художников. Вот здесь, на этой стене, отображена история трамвая в Валивостоке. по Владивостоке. В Владивостоке фактически сейчас нет трамвая. Они ходят там на очень небольшое расстояние, только в одном районе. Связано с тем, что раньше трамвай, трамвайные пути были проложены непосредственно по дорогам. Сейчас с очень большим количеством автотранспорта. Трамваи создавали только пробки, и поэтому было принято решение их убрать в пользу расширения дороги. И мы нарисовали такую стену, историю. Здесь вот это последние рельсы, кстати. Здесь а ходил последний маршрут. маршрут для этой стены, для трамваe. Вообще, как бы, мы работаем по такому принципу, что создавали скид для какого-то объекта, мы всегда интересуемся, что было на этом месте, что будет, что есть, какая есть городская легенда насчет этой территории. То есть наш принцип – каждому месту своя работа. То есть вот такой эскиз мы бы не стали реализовывать ни на какой другой стене больше в городе, потому что работы принадлежат месту, они должны быть вписаны как-то логически. С нашими работами, кстати, часто фотографируются свадьбы, Потому что работ очень много, они везде, есть очень весело. Здесь первые бельгийские трамвайчики, видна смена эпол, смена застройки, каких-то стилевых решений, образа жизни, костюма. Вот. вот реальное дерево мальчиков писали, взгляды идет развитие первых плюс-колейных трамваев современных до того момента, как их играли. Вот бабушка, которая недалеко э, от этой стены раньше торговала петюшками, такими единицами, нам постоянно местные жители помогают, рассказывают, э, что, как, это может быть, какими персонажами дополнить это все. Клуба «Обрамленная шины. Бабушкина Вандалилина. Да. Называем это ландшафтным вандалилим у каждого поколения должно быть свое график, у старшего поколения это шины на клумбах и покрасках. Так бабушки метят свою территорию. Заказчиком этой работы являлся МУД ну, «Дороги Владивостока». Это такая организация, которая кладет асфальт, убирает снег и следит за чистотой подпорных стен. И их содержанием в порядке, но так как у нас крайне сильно развита культура граффити, стены часто находятся в таком плачевном состоянии и как их, как их не делай, не отмывай, не закрашивай, все равно появляются новые граффити, но наши работы на наших работах графичики не рисуют, мы многих из них знаем, кого не знаем, знакомимся. Ну, так можно показать, как эта стена выглядела до. То есть это такое взаимовыгодное сотрудничество, помимо того, что эта работа имеет такую, некую художественную ценность для города, таким, становится интересным объектом, достопримечательностью, она еще и функционал несет защиты от. Да, мандалит. за последние два года мы сделали во Владивостоке. Порядка семи тысяч квадратных метров росписи. Ну, то есть... Масштабы наших работ от 100 квадратных метров. Вот так стена выглядела до. То есть она изрисованная, она серая, красивая. Вот такой барак в центральной части города. Этот барак является розыскным центром небольшим. Он обшит пластиковым сайдингом, котором рисуют граффити на котором висят остатки рекламы э, какие-то и э, как бы владелец э, этого заведения совместно с администрацией города э, захотели его облагородить ну, не совместно администрация смысле, постоянно администрация захотела чтобы они mm -hmm. тоже ну, тоже захотела mm -hmm. чтобы они его облагородили да они устали уже отмывать граффити постоянно выписывали тут написание Говоря, они обратились к нам, чтобы мы, мы сделали работу э, за основу. Я, как уже говорил, мы для каждого места индивидуально подбираем, что рисовать или что создавать. В данном случае мы нашли фотографию э, этого самого места в начале 20 века. Вот, э, и на фотографии виднелся вот такой горд. Вот он примерно здесь находился. Такой домик. Мы его писали в, ну, в какие-то кусты И оживили роспись птичками и голландским клубочистом То есть, когда мы работали, к нам подошел очень пожилой мужчина И то есть изначально роспись планировалась без клубочистов Подошел пожилой мужчина и рассказал, что здесь, в соседних домах, когда-то жил голландский трубочист, то есть он был голландским моряком, но по каким-то причинам остался в Владивостоке и работал трубочистом. Вот. Ну, такая существует легенда. Мы захотели внести небольшое вот изменение в эскиз, и нарисовали этого персонажа. Вы видите, какой у нас склон большой, то есть у нас все построено на сопках, Здесь, опять же, было невозможно поставить леса. Ну, очень неудобно было работать, потому что склона. Она сделана по пластиковому сайдингу. Применили грунт специально. Ну, тоже технические такие моменты. Это подпорная стена. Вот, хочу еще раз заметить, что наш город очень богат подпорными стенами. Ну, Из-за из своего рельефа. Вот. Это подпорная стена возле... Концертный, концертный площадка, концертного центра Феска это Дальневосточное пароходство. Такая была стена, а, выборную агитацию, явление, рисовали небольшие графики, оставляли теги. Мы сделали работу под названием Все звезды А, звездочет, Звездочка и В общем про звезд. А вот тут бабушка. Бабушка разглядывает Пугачеву, но уже на горизонте замоячивает Лиги Гага. То есть такие делают трапорезия, как это различные, абсолютно различные жанры Мы Когда еще не закончили, уже фотографировались там. люди все. В своей работе мы их зачастую учитываем. Места создаем специально, чтобы люди могли фотографироваться, могли взаимодействовать, то есть какой-то интерактивную составляющую вписываем. Вот тут Фредди Меркурий поет к смотрит на это все в Вот Марли, один из итальянских сцен. работе уже фотографируется с такое происходит как бы повсеместно в прошлом году на этой стене некоторым персонажам ну, и куртка как б бы каждый должен выбрать для себя кому что ближе это художники студенты академии искусства они сделали эту работу Несколько уникальная для нас работа сейчас, которую мы покажем, уникальна тем, что вообще работа на улице, ну, монументальные, монументальная живопись, очень тяжелая работа физически. И у нас существуют очень как бы большие временные ограничения, связанные с тем, что погода непредсказуемая, может пойти дождь на неделю. То есть можно смотреть прогноз и. Будет солнечно написано всю неделю, а завтра с утра пойдет дождь. При этом сроки э, никогда не сдвигают в работе у нас. И работа тяжелая, поэтому работают в основном парни. Но в данном случае работали только девушки. Э, тут неудобный рельеф забора, то есть там это проф профнастил. Этот забор находится на остановке Авангард э, во Владивостоке Востоке. Вот. Э, Заказчиком являлась строительная компания, которая имеет э, участок под строительство многоэтажного дома, ровно за этим забором, который выходит на остановку, Им вынесли предписание брать заборы и облагородить территорию. Это стоит колоссальных денег, и эта компания смогла убедить, что роспись забора будет отличным вариантом для того, чтобы его не сносить. Соответственно, не облагораживайте вперёд. Девушки у нас работают. Одна из них даже отметила свой день рождения от а Наметку произвел графикчик. Один из, скажем, вандалов, известных в нашем городе, помог девочкам сделать наметку. Они нарисовали. Там примерно 200 квадратных метров. Авторский эскиз, такой простенький. Но он, он как раз э, подходит для того места. То есть нечто авангард в нем присутствует, он, да, яркие цвета. Он простой, э, легкий в исполнении, никого не оббегает совершенно, не притягивает к себе лишнего внимания, но при этом его можно даже рассмотреть, То есть, если кому-то вдруг захочется. Вот такая работа. На него теперь не клеит объявления. На него не вешают баннеры цирк, на нем не рисуют граффити, только маркером одна надпись появилась «Зачем?», и все. Стоит, прекрасно смотрится. Следующий объект – это резервуары водяные. Они находятся за городом. Их площадь, ну вот этой фасадной стены, 500 квадратных метров, то есть она высота 4 или там больше метра и, ну, и протяженность ну, довольно большая. Мы э, решили сделать, нарисовать на ней кучу портретов абсолютно разных людей. Вот такая получилась работа. С правой стороны, в основном, это там четыре портрета художников, которые рисовали эту работу. Здесь вот по центру в очках, это, с рыжими волосами, это я. Рядом такой серьезный мужчина, Георгий, и у него за плечом человек похожий. Сергей Тройц, Боб Марли, опять же, появились какие-то неразвитые. Это двое школьников, которые помогали в работе. увеличили себя двумя метрами в высоту портрета. Такие... Опять же заказ МОПА. То есть им нужно было облагораживать эту территорию. Сбоку на 40 квадратных метрах размещаются имена художников, которые себя ну, написали Вот таким образом мы забивали это все портретом. Рисовали тоже молодые парни. Команда, которая занимается играть, называется ТОГОР. Они Ленин-Восточная республика. Учатся на архитекторах, на с ним сотрудничаем постоянно. мы Вот, ну просто для масштаба. У нас в среднем, я, может быть, говорил, повторюсь, в среднем каждый объект – это 250 квадратных метров. Самый большой у нас объект – это 1500 квадратных метров стена. И ну, самый маленький – это, наверное, фасад, который мы показывали, где нарисован дом на доме и трубочист, там порядком 100 квадратных метров. Вот э, тоже забор, за которым тоже частная территория, принадлежащая магазину, стоящему напротив. Попросили убрать забор, и привести порядок территории. А это все в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Э, администрация активно занималась тем, что, э, ну, собственно, просила собственников э, соблюдать не только свои права на владение, но и уважать права других людей на красоту, на, на эстетические планы какие-то в городе. Мы нарисовали, вот во многих городах мира есть подобные работы, они есть и скульптурные какие-то, как объекты существуют, как росписи, лестницы и так далее. Мы тоже здесь не стали модствовать особо, и нарисовали ниши. Но в отличие от всех. Остальных городов, где вписывают классику исключительно, мы писали только книги о Владивостоке. Книги о Владивостоке либо книги Владивосток авторов. Ну, конечно, не обошлось здесь шуток. Писали некоторые популярных персонажей в интернете, как авторов книг, придумали название их книгам. Сами написали пару книг свои со своим, да, которые, которые Людям очень понравилась эта работа. Очень понравилось, все благодарили. Писали а, на одной а, из лежащих книг, книг, с правой стороны сейчас, а, писали спонсоры росписи, ну и сделали свою, как бы, маленькую подпись. Мы вообще не оставляем больших подписей, только вписанные в работу. А, к нам недавно, в прошлом году переехал э, жить и работать преподаватель из Мухинской академии в Санкт-Петербурге Владимир Зеленик. Он э, очень серьезный мозаичник, вот. занимается мозаиками. И, ну, соответственно, художник-монументалист, преподавал в Мухе. А сейчас, ну, в прошлом году приехал к нам на лето посмотреть, как во Владивостоке э, потрогал море и решил остаться у нас жить. Вот. Теперь работает в местном ВУЗе, преподает, а мы с ним сотрудничаем. Он делает такие эскизы, у него такой свой стиль, довольно интересный, для он, много, он много взял а, советской истории, много декора, но при этом его излюбленная тема – это а, узоры собоя, боевые самолеты и обнаженная женская натура. И все это наложено на советские какие-то орнаменты и кислотных цветах. Вот он адаптировал свою технику под стену и создал эскиз под названием, под названием «Ключ от моря». То есть у нас проходит морская граница, и Владивосток является как бы ключом к морю на востоке России. Вот и здесь море плавно, ну, декоративное море плавно переходит а вот, а, в город, да, в Сопки, наши скалы. Вот, на сегодняшний день мы с Владимиром Земли сделали еще несколько работ в городе, очень приятно нам стиль. Сейчас мы покажем вот, работы этого года, которые мы делали. Ну, естественно, мы показываем не все, что мы делали за это время, потому что очень много и показать невозможно. Это стена в городе, называется территория молодежи. Это, наверное, единственный объект, на который мы отступили от своего принципа. Место история. Место история. Потому что.. Территория требует другого. Гигантская стена, полторы тысячи квадратов. И вся, вся эта стена требует Никого, советского подхода, компоновки, объектов, Мы сделали 33 цементных рельефа на стене с символами Владивостока. Ну, символы такие, народные. То есть это и тигр, и подводная лодка, у нас она стоит рядом с центральной площадью как музей сейчас, она хотя это подводная лодка, принимала участие во Второй мировой войне. Это наши скалы, чайки, вокзал, метро, э, стеллы различные какие-то, вот. автомобиль с правым рулем, горбуша, цветок бабульника, и корабль, парус и так далее. 33 объекта. И мы сделали такую фоновую выкраску для стены, чтобы ну, все смотрелось как-то цельно. Вот вы видите сейчас корейскую сосну вот слева. В России она называется кладбищевская сосна. Еще, а, вот. В России она корейская сосна. Вот такая работа. Три тысячи квадратных метров, четыре человека, пять дней. Ну рельефы, потому что мы сделали не в этом году, а два года назад. Но выкраску сделали в этом году. Стена раньше была выглядела в другом. Ну, давай дальше. Очень трудно на фотографиях передать. Ну, масштабы работы. Вообще, как это смотрится, как это работает в пространстве. Ну, для этого вы к нам приезжайте, пожалуйста. Посмотрите, мы все покажем на месте, расскажем. Вот. Стена находится рядом с университетом этот центр города. У нас в основном работы расположенный в mm центре -hmm. воздуха. Вот этот Джей mm -hmm. мы слышали, темно путешествует. принципе, mm -hmm. у нас очень mm -hmm. много. Я хочу, чтобы мы снимались на машине. Значит, mm -hmm. здесь рядом с университетом находился Буддийский храм который был разрушен в советское время. Это был последний буддийский храм в городе, в следующий момент нет. Там стоит памятный знак об этом. И в начале XX века во Владивостоке жила японская Ернека Таикина, которая жила со своей тетей. Она приехала специально во Владивосток посмотреть, маленькой девочкой, еще в прицарской России поселилась у своей тети, которая была замужем за инженером дальзавода это завод где строят и ремонтируют корабли и эта девочка росла во Владивостоке учила русский язык позже она закончила ну, фактически университет по сегодняшним масштабам вышла замуж за настоятеля храма буддийского это был последний настоятель храма у них очень тяжело сложилась судьба они были там в лагерях, и они были и высланы, и репрессированы в своей стране, и у них и дети погибли. И она после войны вернулась во Владивосток и работала переводчиком в лагерях, помогала японским военнопленным. Было много, они строили и Хабаровск, и Владивосток строили японцы после войны, перестраивали. Вот. И Юнека Тайдзуми написала книгу «Война и сирень», в которой она описала все свои как бы, жизненные невзгоды и, наоборот, счастливые моменты, как она жила во Владивостоке, потому что ей этот город нравился больше всего. Она открывала мемориал, посвященный ее мужу настоятельным храмом и месту, где находился храм. Данная стена выполнена по ее книге. То есть здесь нарисованы... Те пейзажи, которые она описывала, те улицы, которые, по которым она ходила. Все персонажи подписаны, кто есть кто, да, где сама у, у, у нас пара нарисованы маленькой девочкой. Нам сейчас важна способность Именно та, да. примерно та застройка, которая была в то время, Потом. нарисованы и рабочие дальзоводы. Да, магазин. Она описывала китайца, которого она очень боялась, потому что она была коса, но ходила в магазин. Описывала э, грека-таможенника, который э, плохо говорил по-русски, но сочувствовал э, советской власти и, соответственно, работал почему-то в советской России таможенником. Хотя, ну он вообще больше придерживался анархистских каких-то ну, по ее книге. Ну, вот создали по ее книге «Роспись». роспись собирательный образ да, Старого Владивостока. Роспись 680 квадратных метров. Да. Работали над ней 8 человек в течение трех недель. Осложнялось это еще тем, что стена находится на проезжей части. и постоянно. Это сфотографировано в воскресенье утром. У нас... Есть специфика такая в городе, что в субботу и воскресенье в центре никого нет. Потому что у нас есть море, и все уезжают на море. Поэтому, если хочешь что-то сфотографировать или походить не толкаясь по городу, по пустому, приезжай в выходные. А так обычно здесь постоянная пробка, с автобусов люди смотрят на стену. Ну, стена у нас ориентирована на другую сторону улицы. И, и на самом деле так не видно много мелких деталей. В пробках это очень удобно рассматривать. Примерно. То есть работа у нас строилась по конвейерному принципу. Один человек, скажем, рисовал архитектуру, другой рисовал траву, третий рисовал людей, четвертый птичек, ну и так далее. Пятый море там. Это было нужно для того, чтобы для того, чтобы сохранилось единообразие стиля. Потому что если дать каждому, ну, в нашем случае каждому художнику по какому-то пространству, по какой-то, по какой-то части стены, то в итоге мы получим 8 частей стены, нарисованных по-разному. Нам нужно, очень важно было сохранить единообразие. Вот да. эту работу, которой мы очень гордимся. Это абстракция, авторская абстракция. Ее автор очень перспективный молодой художник Кирилл Пушков. Наша гордость. Это стена 250 квадратных метров. В этом году он сделал а, три больших объекта подобного размера. Эта стена на в город. Эскиз согласовала администрация города для того, чтобы такой образование был. Если получили за и нарисовать, это вот, находится через километров, может, примерно находится еще место на противоположной стороне. Как мы видеть? Очень учитывает то, что вот Кирилл, наверное, единственный на сегодняшний день художник, который работает вот в таких довольно камерном довольно камерным стиле фломастеров, карандашей, смешанных техник, но переносит это на большие объекты. Мы всячески ему в этом помогаем. Можно сказать, продюсируем, можно сказать, дружим и советуем. Вот. Когда во Владисток приезжал Кендалл Генри, куратор искусств из США, он посмотрел. Он, только посмотрев эскизы Кирилла Крючкова, сказал, что э, это прорыв для монументального искусства. И если бы он жил в США, э, он бы был очень богатым человеком уже сейчас. То есть это своего рода барский э, монументальных работ. Вот. Но Кирилл никуда не собирается переезжать. И он собирается работать исключительно по Владивостоку. Ну, это, конечно, не исключает поездок и каких-то определенных работ в других городах наслышаны и видели много работ что у вас в Москве была программа тоже по росписи э, ТП трансформаторных подстанций э, но что-то с ней с этой программой произошло может быть какие-то нападки вот э, мы сделали центральный набережную роспись ТП э, в этих цветах в архитектурных в это здесь изображены Три первые жительницы Владивостока, как один, как один из, да, из металлых образов, первые три жительницы Владивостока были осужденными За Все они были осуждены за убийство и отправлены жить во Владивосток. Но это одна часть образа. Вторая часть — это вообще владивостокские девушки. Они такие же, как корабли которые мы изобразили у них на шляпу. То есть корабль является, не чайка является душой, а не птица, а корабль. Бывают ветреные, парусные, бывают пароходы, бывают и крейсеры бронированные. Здесь такие вписанные Это тоже авторская вещь. Команда из двух ребят, которые живут в Владивостоке, это мужчины, соответствующие. Женщина. Называется арт-группа Мураев, то есть поедающий скульптур». Они занимаются анимацией, мультипликацией и работают вместе с нами, делают росписи. Мы тоже очень любим Просто надо плен, он не Может быть, у кого-то есть вопросы? Расскажите лучше, как получается с муниципалитетом договариваться об этом? С муниципалитетом договариваться получается очень просто. Я думаю, вы, для вас это тоже, для вашей компании, это не секрет, как это происходит. А, нужно иметь хороший продукт, а, грамотных людей и предложение, от которого все получат пользу. Собственно, только таким образом и получается договариваться с муниципалитетом. А, Во Владивостоке сейчас существует прецедент, создана муниципальная программа, по финансированию современного монументального искусства. Программа создана на несколько лет, принята она вот в 2012 году. Нас приглашали тоже как ну, людей, которые принимали участие в разработке этой программы, то есть это муниципальная правовая программа, которая принята ну, фактически, так скажем, закон. И она финансируется деньгами бюджет И кроме памятников и каких-то городских скульптур, там есть такие объекты, как ну, росписи, монументальные росписи и есть ну, малые архитектурные формы, под которыми понимаются небольшие скульптуры авторские, инсталляции, которые авторы смогут делать в рамках этой программы во Владивостоке. Вот. Насколько нам известно, подобных программ в России больше нет. Вот. Нам известно, что существуют программы, например, в Ульяновской области по увековечиванию знаменитых земляков, писателей, различных художников, ученых, спортсменов, каких-то исторических персон которые внесли большой вклад в развитие э, области, или России, или земли, ну, своей местной губернии. Но именно программы по искусству э, муниципальной, насколько мы знаем, больше нет нигде. Вот э, в этом году мы работали в рамках программ, то есть мы открыто участвовали в электронных аукционах, э, э, мы выиграли этот аукцион и, соответственно, сделали работу. Вот. Ну также кроме монументальных росписей художественных работ, обычно занимается еще колористикой города, э, так скажем, дизайном интерьера больших объектов э, общественных, общественных объектов, таких как детские сады или больницы, э, дизайном фасадов, э, каких-то торговых центров. Ну, пока в нашей компании это такая единичная работа, это небольшие магазины, небольшие торговые центры. Вот. Но по колористике мы довольно плотно работаем. Вот у вас в Москве есть процедура создания колористического паспорта для каждого домов, которые подходят под реконструкцию. Точно такая же процедура существует теперь и во Владивостоке уже пару лет. И к нам обращаются строители, чтобы мы разрабатывали колористические варианты домов. Мы создали нашей компании около 400 э, за прошлый год, ну, около 400 э, колористических паспортов, ну, в смысле колористических вариантов, которые э, стали в дальнейшем паспорта. Вот. Также мы сейчас начинаем работать, э, ну, в сфере городского дизайна, в сфере э, какого-то облагораживания города. Малыми формами, уже не только объектами искусства, но и лавочками. То есть начинаем разрабатывать э, свои элементы, э, навигацию. Мы сделали таблички во Владивостоке, адресный Вот Сейчас они э, отливаются, устанавливаются. Таблички из металла, ты. Вот, собственно, о нашей... Работе. Ну, а остальное – это уже огромные разговоры с кучей нюансов. Мы читали лекцию на Винзаводе, где рассказывали о том, вплоть до того, как набирать людей, как, какие ловушки ямы подстерегают в этом бизнесе, в том числе от работников, от заказчиков, как не попасться найти в эти капканы, как работать грамотно. Ну и как увлечение паблик там собственно говоря, превратить бизнес. Да. А, мы еще, э, кроме наших, так скажем, коммерческих проектов, у нас есть очень большой объем э, некоммерческий, где мы выступаем именно как художники, как авторы э, полностью. Эти работы в основном связаны с. Ну это исключительно паблик и они связаны ну, в основном с нашими большими территориями. Ну, либо с какой-то темой. Вот э, наша излюбленная тема — это замерзшее море. У нас море замерзает, и с осени по весну идет койрушка, и огромное количество как, на рынке, примерно, только в метро, людей, которые волят рыбу. Мы поставили такого четырехметрового, такую временную скульптуру четырехметровую. Ну, это наш арт-проект. это ну, рыбак, который ловит рыбу, корюшку. Он такой тотемный получился. Вот Георгий, который два метра роста в тени рыбака. Это искреннопластная скульптура. У нас традиционно зимой какие-то вот арт-проекты. К сожалению, нет сейчас фотографий. Три года назад мы делали огромную рыбу на замерзшем море рисовали где толщина линии, толщина линии где-то полтора метра была и, ну, то есть она смотрелась очень тоненькая, ориентирована на сопку была и примерно в диаметре, она такая очень простая рыбка в диаметре она метров пятьсот, примерно, была ну, там дети, мы привлекали детей рисовать вот, хотим показать, давай цемент тогда поджигание. Вот эта работа мы ну, просто выразили такую какую художественную солидарность. Когда были события на Фукусиме, когда Япония очень сильно пострадала, это сквер городов побратимов поводу славных. Мы сделали вот такую скульптуру японского бумажного браты. И мы самовольно ее установили там. Да, мы в на этот счет, о чем мы рассказывали. Никак это дело э, не освещали в СМИ, то есть ну, мы только сейчас начинаем говорить, что это наша работа. Мы ее делали искренней в знак солидарности э, ну, с трагедией японского народа. В прошлом году мы э, выкладывали из сена на льду опять же гигантский цветок стилизованный. Э, и его лепестки создавали как бы три буквы В, что означало влюблен во Владивосток. Этот цветок был кульминацией стрит-арт фестиваля, такого локального, который проводило информационное агентство. И мы были как, как завершающие, наш проект был как завершающий. Нам было запрещено участвовать официально нашей компании. и всем нашим женам, ну всем, кто был с нами связан в вот, конкурсе. Мы выложили этот цветок из стены Где-то его и... длина метров, наверное, 300 была. Да. Концепция была такая, что он был ориентирован одной стороной на заходящее солнце, солнце должно было сесть, и последним лучиком оно как раз должно было как бы поджечь этот цветок, он у нас был пролит горючей жидкостью, и он вспыхнул, и по всей своей форме загорелся. У нас вышло две накладки в этом, в этом проекте. Первая накладка не было солнца, в этот день была пасмурная погода 2 а не рассчитали неправильно рассчитали количество горючей жидкости и, и в общем у нас не загорелось в линию все как должно было самостоятельно все сработать и мы с георгием бегали с факелами, джигали этот цветок чтобы он загорелся вот. ну, то есть мы равняемся в своих работах по объемам на Николая Болиского Мы очень любим его работы, как он работает с территорией, как он работает с материалами, вообще какую он политику в искусстве своем ведет, мы очень его любим. Я думаю, что